Парни, привет! Очередная порция свидания с тренингой директивное знакомство. Сейчас другой типаж, Вячеслав, ему 28 лет. Он, в отличие от Сереги, несколько скованит. И ты заметишь это и по моменту знакомства, немножечко на свидании. Но, несмотря на это, у него на четвертый день 4 свидания. И тут мы приводим к логичному вопросу. Так что же, для того, чтобы успешно заниматься, для того, чтобы начать успешно заниматься пикапом, не обязательно вот эта вот уверенность в общении с девушками 100%. Достаточно делать всего лишь правильные действия, эта уверенность придет? Конечно, да. Конечно, да. Один из примеров ярких тому парень у нас учился в прошлом году. Макс, 18 лет ему, он пришел абсолютно новичком. И за неделю провел 15 свиданий. Мы как-то снимали Макса, может посмотреть видео здесь с ним. 15 свиданий. Прежде чем оставить комментарий, попробуй вспомнить, а сколько телефонов ты взял за свои первые 4 дня занятия пикапом? сколько свиданий ты провел, и каковы это были свидания. Пожелай парням успехов всем на тренинге, и смотри видео, приятного просмотра, пока! Стой! Это что такое? Не пугайся. Я ходил, что-то выбирал по магазинам, и ты мне понравилась, да, так вот там я, я тебя заметил. не продаюсь. Слушай, а я тебе не покупаю. Ладно. Нет, возможно, ты интересный человек, я захотел с тобой пообщаться. Может быть, ты занимаешься чем-то полезным для людей. Может быть, медицина? Нет. Не угадал. Либо кофе. А ты? Тоже кофе. Я буду американо. Спасибо. А мне с молоком холодным. О, Я там не увидел вешал? Давайте, спасибо. Да, есть такая игра хорошая, интересная. И она реально помогает раскрыться. Мы по очереди задаем друг другу вопросы. Значит, надо продуматься вопрос, да? Ну это не очень сложно, правда? А, ладно. Вопросы задаем по очереди. Вопросы не должны повторяться. Это сложно. Да. Это не сложно. Если я тебе задал вопрос, ты не можешь этот вопрос задать мне. Это, а, раз... да. Да, это разнообразит Да, это разнообразие. Да. Обалдеть. Ну ладно, давай. И еще правило. Не врать. Не бояться. И начинаешь ты Ааа, ну это нечестно. Ладно, как давно ты делаешь в Москве? 9 лет Ты честно так знакомиться с Интернезом? Нет Серьезно. Что? Вообще-то я волнуюсь, если ты не заметила Не волнуйся, все хорошо Спасибо Я тоже немного смешана Не волнуйся, все хорошо Все хорошо все хорошо Правда, это Ну, давай-садавай. Назови пять качеств мужчин, которые тебя отталкивают. Лень. Пустословие в смысле обещать или не делать. Себелюбие чрезмерное. Я такой классный Истеричность. Это классно. В мужчинах такой есть? Да, очень правда. Да, истеричность и радость. Слушай, ну то интересная девушка. Спасибо. Неловкая пауза. Вспомнили, да, вспомнили, что играем в игру и продолжаем. Нет. Да. Ну, вот прям серьезно так, нет? Так баловался, можно сказать. А ты? Давно? тебя это какое-то достижение такое до да, полторы недели нет это просто пост. Я не курю пост а там а а сам вообще пост соблюдаешь да то есть куп пост закончится ты опять закуришь нет наверное о это ты не уверена, значит закуришь, значит, закуришь. давай мне было приятно пообщаться Да, мне тоже Хорошо, вам встретимся Давай обнимашки Обнимашки? Даже Ладно Давайте помогу Я Снимаю видео это. Я думаю, блин, встретились Две стесняшки. Тут у нас да? один из участников замажем лицо. Что у тебя сегодня? Одно сердце. Да, вот сколько всего? Четыре. Сегодня у нас, что у нас как они? не? Три. Не четвертый, кто? Конструкторский. Да. Завтра, да? Киевский. Вот так вот проходит наш тренинг. Ладно, что? Как у тебя? Отлично. Мне очень понравился обратный связь. Не, да. начали мы конечно жестко, но там вот, когда стояли, такие прям, а, а, а, она... ты потупливаешь чуть-чуть, она чуть потупливает. Ну она растерялась такая немного. Да тонко, вы Да, оба терялись. Да, Еще какие-то каприки к ней подкатывали. А, да, кстати, она потом сказала. Да, да, Видимо, да. Видимо, они подкатывали хуже, чем я. Че? Видимо, они подкатывали хуже, раз она их слила или что. Ну да, не будем об а этом. Мы... Так, у тебя какое свидание по счету? Четвертый, четвертый, четвертый день. Нормально, просало. Стабильность. Да, wow. каждый день по свиданию. что расстался с товарищем по работе и у меня пробежала очень миленькая девочка вот тебя догнал и решил с тобой пообщаться просто какая заметная ты за покупками здесь с подругой встречаешься наверно ну а что такое кого ждешь? поезд из москвы навсегда Нет. А ты наверное куда-то в подмосковье домой после работы да не совсем, давай. Ой. Ой. Я вот тоже после работы. Пить чай, сказать, Знаешь, ты с языка прям сорвала. но ну, только я не хочу пить чай здесь, это ну фудкор здесь шумно. Пойдем попьем шоколадницу, что ли, не знаю. Пойдем. Пойдем. Здесь. Точно, точно. А, я Сергей. Я Очень приятно, татьяна Я не опаздываю, у меня дела, минут, ну успеем попить, минут 25 есть. Да. Отлично. А Что-то тут тесно. Давай сюда. Разрядила телефон свой. Я просто сегодня с утра на парах была вот весь день. И не предусмотрела, что тот зарядник у меня тоже в Сейчас энергосбережение. Ты студентка учишься на какого-нибудь, не знаю, что-то в тебе есть такое спокойное. Я думаю, это нетипичная профессия. Не Какой-нибудь преподаватель философии. Скажет, я бухгалтер Нет, у меня профессия типичная некуда, я юрист Юрист? Да Опасная профессия, кстати Почему Ну не знаю, там суды какие-то Суды, какие-нибудь разборки На самом деле нужна профессия с документацией, прибыльностью Я уже решила, что это не мое я буду Вот как же это так, учиться пошла и передумала Такая творческая, на самом деле я творческая натура Я даже так правильно угадал вот, пять качеств, которые тебе нравятся в мужчинах. Видишь, вопрос даже не столько про тебя. Кстати, близко, близко, да. Близко, конечно, и, а, и заботливость и... Уже, по-моему, больше пяти. Нет, это... Я вот три в одно. Низходенность, честность и верность. Я понял о чем ты мне нравится кстати что ты говоришь показывает картину да мне интересно прям моменты которые совпадают это еще как бы например какие там курили прятались от мамы хотя бы это тоже картина да это все картины вот тоже как бы очень такой острый момент передающий какие-то эмоции потом ну из Ай-яй-яй, какая картинка-то? У кого какие картинки на телефоне? Ну, у меня по минимуму, да. Вот да. А. А, это ну, селфи у меня по минимуму, на самом деле. Ну да, у тебя, знаешь, такой миленький инстаграм, то есть он Ну, у меня не... в основном Москва, я люблю Москву, на самом деле, люблю гулять, искать какие-то места. Ну, вот это, сказать, уже с моего города, я, я не москвичка. Что-то это? Море что-ли? Это южное что-то. Это на самом деле река. Выглядит как море. Все Хитрая, классно. да. Сфотографировала как море. Я люблю фотографировать.